На что я поменял Mercedes, опять-таки на Ford Transit. Ford Transit это машина, которая будет приносить деньги. Сам процесс покупки я не записал, так как банально забыл взять с собой видеокамеру. Поэтому увидите фото с сайта объявлений. Да и не до записи мне было. Я был занят торгом с продавцом и удалось сбить цену совсем незначительно, со 190 до 175 тысяч. Напомню, Мерседес я продал за 170 тысяч рублей ровно. Дорога из Москвы в Питер преподнесла сюрприз. Машина была на летней резине и повалил снег. Веселая погодка. Купил машину, еду в Питер. Просто, я не знаю, она на летней резине, резина, все четыре колеса разная. Просто, это что такое? Снег с дождем. Здесь у ограничение. Против того, марс у меня. против того транзита, который у меня был, есть тот же мотор 100 лошадей. Простой дизель. Но грузоподъемность, полная масса, точнее, всего три тонны из-за подвески подвески здесь на 15 колесах и даже несмотря на это они эти 15 колеса раздули Сейчас открою, покажу раздули до аж 4 и 3 4 4 3 атмосферы не всякая заправка решится накачивать машинка с кучей проблем вот такого плана но это еще но это еще ерунда Самая большая проблема, это дыры вот здесь. Дыры вот здесь. Все это течет вниз по стойке и начинает гнить стойка сама. Сейчас покажу. Да, она уже тут такая боевая, видавшая лучшие вид. Если так покачать, видно, что есть подвижность. Надо все вытаскивать и вываривать. Это не дешево, если мастерам обращаться... Здесь уже дыра, уже сформировавшаяся, так сказать. Человек сформировался как личность. Засунул тряпку, чтобы как можно меньше попадало. Ну, как бы недостатки, пожалуй, небольшие, но большее достоинство это тот факт, что машина очень высокая. Если того заканчивается вершина, здесь еще 30 сантиметров кверху есть. Да, поэтому здесь 2, 2 метра в кузове и стоишь в полный рост. Поэтому комплектация такая более люксовая. Петли 270 градусов. Что еще? Стекляшка. Стекляшка здесь. И стекляшка там. Да, когда едешь за рулем, можешь повернуться и посмотреть, что происходит в кузове. Это как бы очень такой приятный момент. Есть вот такие вот это уже не заводское, это, видать, немец. Откуда она пришла из Германии, наверное, посмотреть по Немец поставил, можно уже там стяжками что-то стягивать груз к стене прыгаешь. А так все, обычный транзит, обычный дельфин. Как и обычный транзит, он уже подкнивший хорошо. Все-таки же. Слабые места у них пороги. Пороги будут вывариваться полностью ступенькой. Двигатель работает четко, причем... Вчера я ездил на диагностику, сказали, что у нее сейчас пробег 550 тысяч, что двигатель еще не лазили, компрессия все в норме, все как бы проверили. Как бы, ну, компрессию опять по косвенным признакам проверили. Так что вот, зверь. Мне всегда было интересно, как вот эта дверь вот так открывается, и при этом она не захлопывается, потому что в газелях эта проблема была, захлопываешься дверь, если бортовая газель. Оказывается, у нее вот здесь вот внутри находится шарик, который фиксирует в среднем положении эту дверь. И она с усилием открывается, закрывается небольшим. Ну, в общем, буржуи продумали. По комплектации здесь дырявый салон. Ну, это шутка, на всякий случай. Для некоторой категории людей говорю. Ручные стеклоподъемники, которые у нас приплывшие, надо купить ручки. Ну Центральный замок, он работает Электрозеркала Фары с подъемом так, что -то -то. Есть АБС отключаемый И включает подогрев зеркал Так как электрозеркала Подогрев зеркал и заднего вот, того стекла Заднее стекло вон там вот Сейчас дверь открыта, видно. Все. Волшебный кассетный магнитофон. Сейчас поймаем резкость. Волшебный кассетник. Здесь даже вот это вот, это вот зеркало салонное, чтобы смотреть, что происходит в кузове. Кузовики. Ну и все, пожалуй. Да, из интересных наворотов есть печка с рециркуляцией. В обычном транзите такого нет. Видно там?